Привет, сегодня я расскажу о танке Черный Бульдог. Для начала посмотрим на класс техники это легкий танк. Давайте перечислим все плюсы данной машины, хороший засвет, можно засветить всю команду в начале боя и даже не засветиться самому, хорошая скорость и мобильность. Вменяемые увены, приятное пробитие на фугасах борта некоторых тяжелых танков и пца трещат по швам так еще и перезарядка 6 секунд. Есть легендарный камуфляж, что делает танк красивым. Но вот теперь Просто. перейдем к минусам. А, танк нет. легко горит, сбиваются гусеницы, в общем слабый экипаж и модули. Слабая броня, шьется почти любым фугасом, средний разброс и довольно долгое сведение как для легкого танка, слабый 2300, как для танка который не имеет брони, слабое пробитие на бешках, медленный полет снаряда. А теперь самое главное, это как фармит танк, если бой удачный и вы хорошо посветили, то можете рассчитывать на 70-80 тысяч кредитов, конечно с премиумом, если вы почти слились с нулем. Еще поражение, то это 10-30 тысяч кредитов, довольно хороший результат. Если подводить итоги то черный бульдог это танк который является поддержкой, в одиночку он довольно слаб, но если у вас хорошая команда, то танк показывает себя в полной красе, я бы купил его за тысяч золота или максимум 700 рублей. Всем спасибо за просмотр и удачи, пока. Посмотрите дальше бой.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 Yeah. Не хочется плакать.